Слава Глазков – классный боксер, супертяж, он уже в десятке по многим престижным версиям. Вот. Но что касается вывода его на бой с Владимиром Кличко, то тут я особых перспектив не вижу и, в общем-то, мало кто заинтересован в этом поединке, наверное, да? Да и мы, наверное, не должны быть заинтересованы. Два украинца, в общем-то, в ринге тут никому не, не, не интересно. Тем более, что Владимир Кличков у нас король супертяжеловеса, пусть лучше бьет там каких-нибудь, э, в общем э, иностранцев, да, скажем так. Ну, вот. ну а в любом случае мы за Глазкова будем болеть, посмотрим, что у него будет дальше. Он на своем уровне э, может классные бои демонстрировать и, в общем-то, с тем же на если он встретится, э, да и там хватает соперников, чтобы были интересные бои. Но ну, перспектив его боя с Владимиром Кличко пока я не вижу надобности в этом.